Клиника Целитель. Все виды медицинских диагностик и исследований заболеваний широкого спектра. Бесплатная консультация практически всех врачей при наличии страхового полиса и паспорта. Высокий профессионализм специалистов. Современные аппараты диагностики. Сертифицированные лекарственные препараты. За весомый вклад в медицину «Целитель» был включен в число 100 лучших медицинских учреждений России в 2009 году. Медицинский центр «Целитель». Мы на страже вашего здоровья. Наш адрес – город Каспийск, улица Арджоникидзе, 6А, напротив автостанции.